И всем привет за канал Воддовый Стрим. Если ты смотришь данное видео, значит ты хочешь сделать выбор и не хочешь ошибиться. Если ты только начал играть, тебе видео будет очень полезным, но если ты уже не первый день в этой игре и просто зашел посмотреть, оцени, поставь лайк, это поможет продвинуть данное видео и помочь другим игрокам сделать верный выбор и не совершить ошибку, которую возможно совершил в начале прокачки ты. Это первое видео из цикла передач помощи новичкам. Подписывайся на канал и не пропусти следующий видос. Сейчас скажу пару слов, а потом посмотрим видео нарезочку, где я более подробно становлюсь на каждом оперативнике. Естественно, как только мы включаем игру, у нас доступны 4 рекрута. Не стоит думать, что они очень слабые. Двое из них довольно-таки сильные и интересные персонажи. По крайней мере, на момент выхода данного видео эти оперативники немножко переяпаны. О ком же я говорю? Первое, что это касается рекрута штурмовика. Дело в том, что его способность уменьшает отдачу, повышает точность и увеличивает скорострельность. Поэтому этот оперативник довольно-таки неплохо ценится. А следующим является рекрут поддержки. Довольно-таки интересная у него вилка, которая помогает замедлять противника на 5 секунд. Тоже довольно интересно. Медик и снайпер с СВД, ну, такое себе. На них лучше не останавливаться. Вот эти два единственно сильных оперативника, по моему мнению, которые есть среди рекордов. Это не значит, что медик и снайпер очень плохие оперативники. Просто первых два выделяются в большую сторону. Но советую вам поиграть на снайпере и медике. Возможно, этот геймплей именно для вас и не стоит пропускать. Далее стоит сделать для себя выбор, поиграв на рекрута, в какой режим вы хотите играть. В PvP или PvE. Дело в том, что есть оперативники универсальные, а есть оперативники, которые идеально вписываются именно в конкретный режим игры. Из универсалов, именно штурмиков у нас есть Волк. Его стоит брать в первую очередь. Если смотреть по поддержкам, то если вы хотите играть в PvP, то вам все-таки стоит присмотреться к Сварогу. Если в PvE, то присмотритесь к алмазу. Есть еще у нас Пророк, но Пророка я вам не советую, пока у вас не появится достаточно опыта в данной игре. Он очень сложен в освоении. А следующий у нас Медики. В первую очередь советую все-таки брать вам Деда. Дед имеет такую более универсальную направленность. Он больше и ПВП, и ПВЕ, поэтому он универсал. Если рассматривать Миколу, то Микола больше ПВЕшный персонаж. Если вы любите играть снайпером, то здесь не все так просто. Дело в том, что на данный момент нам доступны за серебро два оперативника. Это стрелок и, соответственно, это стилет. Стрелок является ПВП-шным персонажем и наносит не очень много урона за выстрел. Но в пвешках он тоже, естественно, встречается, но это не самый лучший выбор, потому что дальность поражения у него не такая высокая. Стилет более универсальный, он как хорош, как в пве, так и в ПВП, поэтому к нему стоит пересмотреться. Но надо помнить, что урон у них очень слабый за выстрел. Поэтому, если хотите накидывать большой дамаг за один выстрел, присмотритесь к Курту. А если вы любите играть в игры и при этом любите донатить, то я лично вам посоветую купить спутника или курта. Но с куртом надо быть поосторожнее. Да, он хорошо шотит в голову, но он лучший только в тот момент, когда он прокачан до 15 уровня. До этого все-таки придется постараться. Но давайте вернемся к сути видео. Поговорим о тех оперативниках, которые стоит вам брать. По одному на каждый класс. Но перед тем, как мы перейдем к обзору идеального оперативника, я хотел бы вам показать два скриншота, которые будут вам очень полезны. На первом скриншоте вы видите награды за уровень в игре «Калибр». То есть за каждый уровень вы уже заранее видите, какая награда вам доступна и можете планировать свои действия по прокачке уровней. А Следующий скриншот является еще более полезной информацией, потому что это описание, а точнее информация по пробитию и урону взята из самой, соответственно, игры. Возможно мелкие погрешности, потому что эта информация тестировалась в самой игре, но является максимально точной. Ну что, настало время поговорить более точно про оперативников, которые я советую в начале игры. Естественно, мне, конечно, закидают камнями, но я буду советовать первым делом купить себе штурмяка Волка. Данный оперативник поможет вам очень легко вписаться в данную игру как в ПВЕ, так и в ПВП режиме. Но лично я был бы очень рад и рандом сказал бы вам большое спасибо. Если бы в начале своей игры в Калибр вы купили себе не у штурмовика, а какой-нибудь другой класс, поддержку медика или снайпера. Потому что очереди на штурмовиков у нас очень большие. И лично я вам советую присмотреться уже к покупке сразу второго оперативника, потому что ну, вам не понравится долго сидеть в очереди. У людей сложился такой стереотип, что штурмовики в игре нагибают. Здесь же, между прочим, может нагибать любой класс. Некоторые медики особенно опасно. Дело в том, что у данного оперативника есть способность, которая позволяет ему уменьшать отдачу и повышать точность стрельбы. То есть мы стреляем фактически в одну точку, и у нас оружие не прыгает влево и вправо. Поэтому на этом оперативнике очень комфортно играть и даже не обязательно покупать себе прицел, который вы будете, естественно, со временем покупать. Можно, не переходя в режим прицеливания, довольно-таки комфортно стрелять на любой дистанции. Помимо всего прочего, у данного оперативника есть подствольный гранатомет, Наше спецсредство, которое позволяет неплохо таки дамажить. Но на 15 улучшении у нас появляется возможность носить с собой по 45 патронов в одном в магазине. Скорость передвижения у данного оперативника также очень хороша, и он сжигает не так много стамины. Также хотел бы сказать, что этот оперативник очень хорош на средней дистанции. На ближней тоже неплохо, но средняя дистанция это та дистанция, на которой он более комфортно. Я считаю Волка действительно идеальным оперативником для вхождения в данную игру, потому что он позволяет вам чувствовать себя более комфортно. И уже после этого оперативника стоит задуматься покупать какой-нибудь себе другой класс. А вы рано или поздно это сделаете, потому что есть задание как на медицину, соответственно, да, так и наложение всяких негативных эффектов. После этого штурмвика, конечно, вы можете присмотреться к другим штурмовикам, но я лично посоветовал вам бы купить оперативника какого-нибудь другого класса. Если сказать скольз про тех оперативников штурмвиков, которые у нас остаются, это, например, у нас Кошмар и Рейн, то они являются оперативниками более ближнего боя, а соответственно ими играть немного сложнее, потому что приходится постоянно сближаться с противником, дабы исполнять свою прямую функцию нанесения урона с ближней дистанции. Более подробно можете посмотреть видео на нашем канале по каждому оперативнику. Про идеального оперативника, которого стоит покупать в первую очередь, я уже рассказал. Давайте перейдем к тем классам, которые остаются у нас на дальнейшую покупку. Если мы будем рассматривать поддержку, да, то если вы любите играть в... В ПВЕ режиме я вам посоветую, конечно, купить алмаза. Да, конечно, в ПВП режиме он тоже хорош, но по мне его обилка и функция игры больше подходит именно для ПВЕ режима. Данный оперативник является, можно так сказать, самым жирным оперативником в данной игре. Танк такой прям очень жирный-жирный. Дело в том, что его спецспособность называется заслон. Она позволяет накидывать на себя щит, который в максимальной своей прокачке накидывает еще 95 жизней сверху. И соответственно пока действует щит, ваши жизни при попадании по вам не уменьшаются. Но есть также небольшой негативный эффект от данного щита. Дело в том, что у вас снижается скорость передвижения, а также урон, который наносит оперативник в голову. Соответственно, в голову уже стрелять не так эффективно. К минусам этого оперативника можно отнести наше спецсредство. Но с другой стороны, если вы любитель ПВЕ режима, это скорее даже плюс, чем минус. Дело в том, что у данного оперативника спецсредство это ГМ-94, который имеет 6 дымовых зарядов. Да, в PvP это не так хорошо используется, но если вы любите ПВЕ, это идеально, потому что в данных режимах дымы очень сильно помогают, например, на больнице с заложниками, либо при обороне, когда что-то пошло не так, например, с теми же ретрансляторами, очень замечательно помогает. Поэтому для ПВЕ режима данный оперативник очень хорошо подходит. Чуть не забыл сказать, дело в том, что у алмаза есть очень интересная способность. Когда оперативник выведен из строя, если он подползает к другому оперативнику, который также был выведен из строя, то вы имеете возможность его оживить. Это очень полезная штука, особенно в ПВЕшке. Хотя, кого я обману, в любом режиме это очень полезная вещь. И про это не стоит забывать. Ну если вы все-таки любитель PvP-режима, то лично я вам советую присмотреться в первую очередь к Сворогу, а не к Алмазу. Дело в том, что Сворог более приспособлен для игры в PvP. Да, конечно, в PvE он тоже хороший, но именно его обилка и его спецсредства приспособлены для PvP. Наша спецспособность называется «Подавление». После нескольких попаданий по противнику цель не сможет перейти в режим прицельный, соответственно, точность стрельбы у него будет снижена. Если сравнивать с ворога и алмаза, то алмаза чуть выше урон в тело и немножко выше в голову. Ну и также на 10% выше урон по броне. Но дело в том, что выходя на противника, мы более спокойно себя чувствуем. Дело в том, что наше подавление позволяет нам стрелять в прицельном режиме. А противник, соответственно, без прицельного режима у нас наиужаснейшая точность у всех оперативников. За исключением волка, потому что во Волке не действует подавление. Плюсом также можно отнести наше спецсредство, а точнее 6 гранат, которым мы обладаем. Хоть урон и у них не очень большой, но все-таки 6 зарядов позволяет очень много пакостить вражеской команде. Поэтому, если вы задумались именно о PvP режиме, я советую вам посмотреть на Сварога. Пророка лучше оставить на лучшие времена. Ну а если у вас есть возможность заднать их в данную игру, то берите спутника, вы однозначно не пожалеете, полное видео на нашем канале есть. С медиками же все более-менее ясно, если вы берете деда, то дед универсальный, он хорош как в PvE, так и в пвп. В пвп дедушка вообще может очень хорошо нагибать. За счет своей скорострельности на близкой дистанции он прям очень-очень хорош. При условии, что карты у нас не очень большие, то дедушка очень хорошо нагибает, но также неплохо лечит. Но если вы любитель пве, то вам очень сильно подойдет микола. Потому что Микола в этом плане очень хорош. Он ставит свой полевой госпиталь, все подходят к нему, лечатся. Единственный минус Микола в том, что он сложен в игре, потому что у него дробовик. А дробовик очень хорош только на близкой дистанции. На дальняк он очень плох, поэтому игра только от ближней дистанции. Недаром у него стоит сложность 3. Но если вам он покорится, вы получите удовольствие. В принципе, если у вас в команде попадается Микола, это хороший знак, потому что в ПВЕ миссии все отлично. В ПВП же с ним гораздо сложнее, за счет того, что с дробовика тяжело убивать. Но некоторые могут, Ну, скорее это исключение, чем закономерность. Поэтому, если вы любите играть на медиках, я вам советую присмотреться к деду. Шанс у нас пока недоступен, как вы знаете, да, еще месяца 4, наверное, будет. Но есть еще такой у нас донатный на оперативник. Как травник? Ну, травник очень хорош. Для меня он, блин, ну, в пве вообще просто идеален. И в пвп тоже довольно-таки неплох. Но он своеобразен, потому что не может сам себя лечить. Тут стоит подумать, посмотреть видео и еще раз поиграть. С этим персонажем лучше не торопиться. Поэтому мой выбор для вас именно дед. Берите деда, вы не пожалеете, скорее даже порадуетесь. Но сейчас переходим к самому сложному моменту в нашей игре. Потому что доступны всего лишь два снайпера. А точнее, три снайпера, один из них донатный. И два снайпера, из которых нам доступны, они наносят не очень много урона. Если мы, например, возьмем стрелка, который я вам советую брать, если вы любите ПВП. Потому что стрелок в ПВЕ, он, конечно, хорош, но есть маленькое ограничение. Он стреляет на очень маленькую дальность. Соответственно, чем больше дальности, тем меньше он наносит. Поэтому э, всяких снайперов, гранатометчиков им очень тяжело убирать. Они очень портят жизнь в ПВЕшках. Поэтому он только из-за этого не очень идеальный. Но зато в ПВП он просто нагибает, потому что стрелок это скорее штурмовик, чем снайпер. Он очень скорострелен, очень дамажен и вблизи на средней дистанции он очень опасен. Поэтому если вы любите ПВП, это выбор для вас. Его спецспособность это светить. То есть он на определенном радиусе засвечивает противника и ломает всю тактику. Читер. Если брать стилета, то он хорош как в ПВЕ, так и в ПВП. В ПВЕшке он хорош, потому что на дальность у него хороший урон, плюс у него есть кровотечение, которое добивает противника. Ну и то же самое он хорош в ПВП, потому что один раз попал, и у противника пол хп слетает за счет кровотечения. Но ну, а также очень неплохо добивать противников и стоять на простреле. В принципе, в этом плане стилеты иногда доносит ну, очень много негатива. Но если сравнивать в ПВП со стрелком... Все-таки стрелок более, более нагибучий получается. Но есть, видите, в чем тут большая сложность. Дело в том, что стрелок у нас на небольшой дистанции, он больше штурмовик. Если вам нравится играть снайпером, то тут лучше брать стилета. Конечно, мы ждем сейчас новых снайперов, которые могут ваншотить. На данный момент ваншотить может только сокол, ну а также шотить может курт. И так как сокол на 4 месяца недоступен, то тут доступен только курт. Но он за деньги. И он не очень интересен в плане прокачки. Он хорош только в, своей топовой, в топовом развитии, когда он наносит уже очень много урона через броню. Когда у него дамаг действительно большой. Изначально он не очень много дамажит. Точнее много, но не критично. Как только вы прокачаете, то он становится более играбелен и уже наносит действительно хороший урон. Начинает шотить очень многих. Ну фактически всех не будем брать в расчет поддержек. Лично мне нравится играть на курте через механический прицел, но это такое извращенство, вам это не советую делать. Но по поводу донатить, ну, пока что это единственный оперативник, который может шотить из доступных. Поэтому со снайперами сейчас очень сложно. Лично мы ждем нового снайпера с винтовочкой Т-5000. И будем надеяться, он будет за серебро, тогда выбора станет больше. Пока что за серебро ваншотов вам не получится. Так что еще раз думайте, снайпер это самый тяжелый выбор, который вы будете делать. Либо берете стрелка, который полуштурмовик, либо берете стилета, который снайпер, но не шотит, но очень неплохо. Может кинуть подляночку своим кровотечением Бета она доставляет тоже немало Так что давайте еще раз пройдемся Я вам предлагаю стрелка взять в первую очередь Потому что вам будет проще играть, проще будет фармить Но если честно, если вы возьмете какой-то другой персонаж, Я буду еще очень сильно рад Потому что очередь на штурмовиках очень длинная Поэтому вам в любом случае нужна будет какая-то альтернатива Так что мой вам выбор из поддержек Это алмаз, пвешка, сварок, универсал из медиков лучше взять деда в ПВП или ПВЕ, если любите чистой ПВЕшки и очень хочет, хотите победить, то шансы на победу больше все-таки с Миколой, благодаря его госпиталю. Но со снайперами еще раз говорю, все не так просто, заходите на канал, смотрите наши обзоры по каждому оперативнику отдельно, и это поможет вам сделать правильный выбор. Ну а также смотрите серию наших видео для новичков, где мы расскажем про интерфейс и некоторые особенности, а также советы по игре. Как сделать так, чтобы вам было хорошо и на вас меньше ругались. Ну а с вами был канал ВотДВстрим, ведущий аннигилятор. Пока-пока, увидимся в рандоме.